За 3000 гривен а подобные могут стоить и тысячи долларов и больше из-за своей редкости давайте смотреть привет друзья бывает такое что в роллах новых монет 10 гривен попадались заготовки для этой монеты которые стоят больше номинала в следующем видео мы распакуем роллы новых 5 и 10 гривен монетами и я расскажу какие бывают браки что стоит искать в этих монетах. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. А сейчас вы увидите кое-что поинтереснее и подороже. Вот эта заготовка уже с нанесенным гуртом 2014 года, произведенная на НБУ, была выставлена на сайте Виолити в раздел монета Украины для обращения и пробные и была куплена за 3000 гривен. Для более быстрого доступа к этому разделу я рекомендую добавить его к себе в закладке. Ссылку на раздел я оставлю в описании к ролику. Там сейчас очень много интересных монет Украины. Их можно прикупить к себе в коллекцию. Вы видите именно эту заготовку перед своими глазами. К сожалению, истории, как она нашлась в обращении или была просто вынесена с завода в те времена, я не знаю. Я я знаю, что вот такая гривна, не про чекан, была найдена моим подписчикам просто в обороте. И заготовки под 10 гривен были также найдены в роли. А сейчас вы увидите перед собой, ну, очень редкие вещи. Это гурченые заготовки под одну гривну, которые делались на Луганском станкостроительном заводе. С 1993 по 1995 год проводились опыты по нанесению надписи на гурты. Это 1992, 94 и 95 на канале я уже показывал одну гривну 1992 года которая была отчеканена единственными на тот момент пуансонами полученными из англии с даты 92 года на заготовке вот такой вот с гуртом 1994 года. Вообще такие гривны с датами на гурте 1992, 1994, 1995 считаются пробными. Тиражи у них крайне маленькие, а вот такие заготовки нереально достать. И вы видите сейчас их перед собой. В тот момент была задача тестировать стойкость плашек для нанесения гуртов. Как вы видите, гурт 1992 года очень неглубокий. Вот такая довольно редкая подборка заготовок получается. В 1995 году был изготовлен первый пуансон Аверса монеты с датой 1995 и началась чеканка этих монет. А весной 1995 -го года первые монеты с гуртом 1995 были отправлены в НБУ. Всего три экземпляра. Но они так и остались пробными. Проблема была с недолговечностью плашек. При регулярном тираже они просто портились и гурт не прочеканивался. Еще через полгода было найдено решение и были изменены доработанные шрифты. Они стали более крупными, как вы сейчас видите. И дату отделяют всего одна точка. В таком же формате начали чеканить 1995 гривну и 1996, ну, которые потом вошли в обращение. Если вам было интересно это видео, поделитесь с одним человеком или группой коллекционеров в Вайбере или в Фейсбуке. Это сильно поддержит мой проект. Я смогу вам показать вот такие подобные редкие и интересные вещи. Всем пока, друзья.